Всем доброго времени суток, катаны. Когда-то в своем старом видосе про Pokemon Go я говорил такое. Считаю, что Apple устройствами пользуются только пидоры, <клево> так что сори, ребятки, не обижайтесь. Можете поржать, но я перешел с андроида на яблоко. Для начала небольшая предыстория. Почему так произошло? Дело в том, что до того, как стать яблочной блядь, я был Sony, блядь. Я боготворил только эту японскую фирму. У меня был телефон Sony Xperia E4 Dual, который я использовал уже порядка 4 лет. И даже не собирался его ни на что менять, но буквально в августе прошлого года мне срочно понадобилась для работы новая версия Android. А оказалось, что мой старый мобильник уже не поддерживает новые версии. В общем, пришлось в срочном порядке менять телефон. Тогда, в августе 20-го, я еще не перешел на яблоко, но уже задумывался об этом. Потому что, на самом деле, нормальных телефонов под мои запросы на рынке уже нет. Соньки практически не производят новые модели, а если что-то и производят, то это прям что-то мега-гипердорогое премиум-сегмента на уровне тех же айфонов и даже дороже. А бюджетный сегмент почти полностью занят китайцами. Ну, либо Самсунгом. В общем, тогда я из двух зол выбрал наименьшее, то есть купил себе Samsung. Конечно, новая версия Android по сравнению с моей старой Сонькой просто летала, но дизайн и эргономичность у Samsung это полнейший колхоз. Когда я пользовался Соньками, даже имея в руках телефон бюджетного сегмента, я чувствовал себя мажором. Ну то есть буквально ощущал, что я пользуюсь телефоном премиум сегмента. В общем, новый Samsung Galaxy A01 Core у меня долго не продержался. Он был у меня всего где-то 3 месяца. Мне определенно нужен был новый телефон с хорошей камерой для сторис мейкинга, а возможно и для ютуба. Кстати, этот ролик я сейчас снимаю именно на iPhone, как и снимал предыдущий. Поэтому, собственно говоря, в ноябре 2020 года я решился и купил себе яблоко. Взял, конечно же, самую недорогую модель это iPhone 7, который уже вышел из производства и продавался на рынке за половину своей начальной цены. Да и взял к тому же еще по акции. Ну так уж все сошлось, что я получал множество выгод от того, что делал бы эту покупку именно тогда. Итак, мой iPhone 7. Давайте я подробнее с позиции простого обывателя расскажу вам о его плюсах и минусах. С какими же проблемами я столкнулся при переходе с андроида на яблочную систему? Впервые, как только я попытался подключить свой новенький iPhone к своей старой винде, семерке, тут же получил неожиданный сюрприз в виде синего экрана смерти. Surprise, И что я только не пытался делать, какие настройки только не пытался менять, ну практически ничего не помогало. iPhone либо просто не определялся, либо я ловил бсоды. В общем, пришлось винду-то мою полностью переустановить. Но, с другой стороны, это хорошо, наконец-то я перешел на десятку. И с десяткой, кстати, проблем уже не было. Правда, iTunes, ради которого я переустанавливал винду, чтобы нормально слушать музыку на своем айфоне, оказался полным говном. И в итоге я сейчас пользуюсь на айфоне сторонними плеерами. Более-менее нормальными и удобными. Ко многим вещам при переходе с андроида на Apple пришлось привыкать заново. Это такие элементарные операции, как навигация, в айфоне ее проще делать с вайпами ибо тянуться на самый верх экрана, где у айфонов находится стрелка назад, у андроида она находится внизу, ну было уж совсем неудобно. И даже дабл Tap по кнопке домой, ну не очень удобная функция, все равно тебе приходится тянуться пальцем, ну хотя бы до середины экрана. Не сразу я понял и где найти все свернутые окошки. Оказывается, в айфонах, в отличие от ведер, это делается двойным нажатием на кнопку домой. Но, в общем, к этому я уже привык. Я думаю, многие из тех, кто сидел и на той, и на другой операционке, согласятся со мной в том, что у iPhone совершенно неудобная файловая система для работы с виндой, но ну, по сравнению с тем же андроидом. То есть, раньше у меня был Android, я тупо подключал смартфон как флешку к компу, скидывал на него что надо и спокойно отключал, слушал музыку, наслаждался. В айфоне такое не работает. Там ты должен пройти все круги ада, чтобы скинуть какой-то файл себе на телефончик или наоборот. Ну хорошо, достать файл с телефона еще в принципе не так уж сложно. Достаточно подключиться к компу через USB кабель. В общем-то никто даже не удивится, если я скажу, что Android больше подходит для работы с Windows, а айфоны соответственно с Mac. Что в айфонах еще не так удобно, как в андроиде. Ну, например, меню настроек, которое в андроиде открывалось обычным свайпом сверху вниз. В яблочных гаджетах зайти в полноценное меню настроек можно только через основное меню. Вот так вот. Айфоны дико жрут батарею. Даже моя старая Сонька после 4 лет работы не жрала столько заряда батареи, как жрал абсолютно новенький iPhone. За 7 лет пользования андроидом я ни разу не задумывался о покупке пауэрбэнка. А как только у меня появился iPhone, я понял, что здесь это просто необходимость и сразу же купил его. Но благо Powerbank это полезная вещь и она и для других гаджетов пригодится. У моего айфона один единственный разъем. Это фирменный эпловский разъем Lighting. Да, я знаю, что это проблема конкретно семерок, ибо в других моделях есть разъем 3.5, стандартный для наушников, но лично мне от этого как-то лучше не становится, потому что в любом случае мне придется брать либо переходник, либо разветвитель, чтобы можно было одновременно заряжать телефон и слушать музыку или смотреть видосы. Ну, либо скорее всего придется брать и то и другое. Ибо наушники с Apple-овским разъемом ты не сможешь использовать нигде, ну, пожалуй, кроме самой техники Apple. Например, я прихожу на работу и мне нужно там монтировать видос. Раньше я тупо подключал свои наушники с разъемом 3.5 к компу и спокойно работал. Но ну, просто работодатель зажал выдать нам колонки и наушники, поэтому я всегда пользовался своими. Вообще, как говорил старина Вилсаком, техника Apple вытягивает из тебя деньги на дальнейшее обслуживание. Об этом даже не стоит много говорить ибо валентин все тут сказал за меня ну ладно хватит уже ныть и рассказывать только про минусы айфона давайте я вам расскажу о плюсах качество картинки на айфоне просто сок ничего подобного раньше я нигде абсолютно нигде не видел и уж тем более это небо и земля в сравнении с блеклыми цветами моей старой соньки Наслаждаться фотками в инстаграм, видосами в ютубе, с такого экранчика сплошное удовольствие. Я даже фильмы сейчас смотрю не с ноута, а именно с айфона, потому что здесь реально все круто. Айфоны славятся отличными камерами, и так было всегда. Когда я попробовал мобильную съемку со своего новенького айфона, я понял, что камера в смартфонах оказывается нужна не только для того, чтобы была... Просто так, для галочки. Что оказывается, от мобильной съемки реально можно получать удовольствие. И блин, мне как фотографу и в принципе творческому человеку это круто. Помимо хорошей картинки, камеры, естественно у iPhone еще и шикарнейший звук. Причем он идет таким уже из коробки, потому что в Apple позаботились о пользователях и вложили в коробочку замечательные наушники. Когда я только-только включил музыку и стал слушать ее через наушники Apple... Это просто отвал башки. Ничего подобного раньше никогда не слышал. Даже с самыми крутыми наушниками за 200 рублей Салика. В общем, это невероятно. И это я еще даже не пробовал хваленные AirPods. Быстродействие, плавность работы, дизайн приложений, это все на высоте, это то, что выгодно отличает Apple. Семерка это, конечно, не люксовая модель, и она уже давно устарела, но все равно, когда она у тебя в руке, ты чувствуешь, что обладаешь телефоном премиум сегмента. Само качество сборки, качество материалов, этот телефон банально приятно держать в руках. И при этом ты чувствуешь, что обладание айфоном придает тебе некий статус. Уж постарались маркетологи Apple, ничего не скажешь. Вместо уже привычных андроидоводом сенсорных кнопок на экране, кнопка «Домой у айфона» тактильная. Причем это не физическая тактильность, а эта кнопка специально так спроектирована, что при сильном нажатии на нее она вибрирует, как бы создавая эффект нажатия. Попробуйте нажать эту кнопку на выключенном айфоне и вы поймете о чем я говорю. В общем тактильная кнопка домой на айфоне это реально удобно. Наконец, универсальность айфонов. О чем я говорю? На андроиде выходят сотни, тысячи, десятки тысяч самых разных моделей от разных производителей. Причем каждая из этих моделей теряет свою актуальность уже буквально за год. А это значит что? Что через определенное время на такую модель уже невозможно найти аксессуары. У Apple, в отличие от компаний, производящих Android смартфоны не такой широкий модельный ряд. Поэтому найти аксессуары на любую модель айфона нет совершенно никаких проблем. Неважно где ты находишься, в городе или в каком-нибудь захолустном сельском магазине техники, 100% ты найдешь там чехол, либо зарядку для своего айфона. Причем неважно какой он модели, будь это XS, пятый iPhone или даже четвертый. До сих пор даже на эти модели достаточно просто найти аксессуары. Но в принципе найти аксессуары для android смартфонов тоже не проблема, если ты умеешь пользоваться Алиэкспрессом. Окей, какие же выводы я для себя сделал после того, как начал пользоваться айфоном? На самом деле я понял важную вещь. Не то, что Apple лучше Android или наоборот, а то, что не надо бояться покупать гаджеты чуть дороже 10 тысяч деревянных. На самом деле, модели в одном ценовом сегменте и у Apple, и у Android одинаково хорошие. У них примерно одинаковая камера, примерно одинаковое железо, которое дает приблизительно одинаковую производительность. Так что я не вижу смысла в этих холиварах, что лучше, Apple или Android. Мне кажется, это уже изъезженная тема, которая давно должна затихнуть. Лично я понял, что в жизни нужно пробовать и сравнивать все самостоятельно. Ну, если это что-то разумное. Продолжу ли я пользоваться Apple или снова вернусь на Android? Честно, не знаю. Но пока что я не хочу ничего менять, а айфоном, которым я сейчас пользуюсь, хочу пользоваться еще очень и очень долго. Ребят, ну а какой модели смартфон у вас? Apple или Android? Какие преимущества и недостатки своей системы вы выявили лично для себя? Пишите в комментариях. Также подписывайтесь на мой канал, если вы еще этого не сделали. Здесь я выкладываю классные видосы. Также подписывайтесь на мой инстаграм, там я активничаю чаще, чем на ютубе. Ставьте лайк, оставайтесь на позитиве и до встречи в новых видосах.